Здравствуйте, вы смотрите программу Неделя спорта, я ведущий Роман Плинсков, как обычно в это время на телеканале Универ ТВ. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из мира студенческого и мирового спорта соответственно. Сейчас коротко о том, что ждет тебя сегодня в программе. Еврохокей тур сборной России в новом составе идет за очередным золотом: студенческая хоккейная лига. КФУ против Академии спорта. Церемония награждения спартакиады Юлбарс онлайн. Гость студии Алексей Ливанов. Подводим итоги уходящего года. Начнем сегодня с европейских новостей. На этой неделе Москва принимала у себя второй этап евро тура По традиции флагманы европейского хоккея, именно сборные Чехии, Швеции, Финляндии и России на данном турнире обкатывали свои составы перед чемпионатом мира 2021 года. Амир Сабиров наблюдал за ходом турнира и прямо сейчас готов вам рассказать, что да как там было. Сборные Чехии, Финляндии, Швеции и России продолжают готовиться к чемпионату мира 2021 года. Турнир открывал матч финнов против Чехов. В упорной борьбе сильнее оказались хоккеисты финской сборной 4-3. А россияне стартовали на домашнем турнире схватки со шведами. Счет в этом матче был открыт только во втором периоде. После нескольких рикошетов шайба все-таки долетает до наших ворот. 1-0. Понтус Оберг празднует гол. 10 минут спустя Андрей Кузьменко с передачей Ивана Морозова и Егора Яковлева сравнивает счет 1-1. На второй перерыв команды вновь уходят без явного фаворита на площадке. В сильном отрезке матча Скандинавы вышли вперед на седьмой минуте. Эмиль Петерсон показывает свой мощный кистевой бросок 2-1. Но уже через три минуты россияне с интервалом в минуту сравнивают счет и тут же выходят вперед. Сначала Никита Сошников с ходу в касании реализует хорошую контратаку 2-2. А после уже форвард московского Динамо Вадим Шипачев реализует большинство и впервые в матче выводит вперед нашу сборную 3-2. Шведы побежали отыгрываться и им это удалось. Защитник СКА Оскар Фантенберг сравнял счет на 16-й минуте 3-3. Для определения победителя командам потребовалась серия сер в которой сильнее оказались наши ребята. Свои броски реализовали Никита Сошников и Эмиль Ларсон. а победный на счету Андрей Кузьменко 4:3. Сборная России выигрывает свой первый матч на турнире. Уже через день финны встречались со шведами. Североевропейское дерби, в котором уверенную победу одержала сборная трех корон 4:1. Но ну, а нашим ребятам противостояли неуступчивые чехи, которые за заполучить свои первые очки на турнире. Но сборная России не собиралась уступать перед своими болельщиками. Уже на седьмой минуте Антон Бурдасов демонстрирует свой кистевой бросок и открывает счет 1:0. Тремя минутами Позднее Андрей Кузьменко закрепляет успех сборной 2-0. Но недолго радовались наши хоккеисты. Чешская сборная тут же напомнила о себе: и нападающий челябинского трактора Луков Седлок уменьшил отставание сборной России 2-1. Второй период оказался безголевым, а третий стал фееричным для Максима Мамина. Нападающий ЦСК оформил дубль. Сначала оказался расторопным на пятачке Чехов и затолкал шайбу ворота. А после за три минуты до конца матча забил уже в пустые ворота 4-1. Сборная России становится единоличным лидером в турнирной таблицы. Последний день турнира открывал матч шведов против Чехов, в котором последний заработали свои первые очки. На турнире. Победа Чехии 4 -1. Финны пока набрали только 3 очка, но у них есть отличная возможность их отобрать у хозяев и забраться на первое место. В первом периоде болельщики увидели только одну шайбу. Вадим Шипачев отличился и вывел вперед нашу сборную 1-0. А уже во втором периоде Дмитрий Воронков увеличил преимущество 2-0. 5 минут спустя тот же нападающий Акбарса с передач Павла Карнаухова и Сергея Толчинского оформляет дубль 3-0. А в конце второго эпизода игры Хари Песанин дарит своей команде надежду на камбэк 3-1. В конце третьего периода финны поменяли вратаря на 6 полевого. И Павел Карнаухов забил в пустые ворота. 4-1. Ну а конечную точку ставит Андрей Кузьменко, который забросил свою шайбу за 13 секунд до конца матча. 5-1. Сборная России выигрывает все свои три матча и становится безоговорочным победителем второго этапа Евротура. Амир Сабиров, Недель Спорта. Если сборная России по хоккею принимает участие только в одном турнире, а именно Евро тур, то сборная Казанского федерального университета по хоккею принимает участие уже в четвертом для себя турнире. На этот раз студенческая хоккейная лига. Первый тур и сразу же грозный соперник сборной Академии спорта. За борьбой двух грандов наблюдал наш корреспондент Евгений Алмазов и сейчас он расскажет о ходе данного матча. В первом туре студенческой хоккейной лиги казанские юлбарсы встречались со сборной Павловской академии физической культуры, спорта и туризма. Матч проводился на домашней арене Академии в спортивном комплексе «Зеланд». В самом начале матча на первой минуте капитан юлбарсов Марат Хафисов удалился. И Академия быстро реализует большинство. 1-0. Минуты позднее Академия увеличивает свое преимущество. Братарь гостей Артур Махамедзианов был бессилен. 2-0. Казалось бы, КФУшники отошли от мощной пощечине в начале матча, но хозяева не собирались останавливаться и за пять минут до конца стартового отрезка забили еще две шайбы и довели счет до разгромного 4-0. Черная полоса для юлбарсов не закончилась. И во втором периоде сначала на первой минуте Никита Иванов забрасывает шайбу ворота. 5-0. А 4 минуты спустя уже Ильдар Мананпов. 6-0. Уже в первой контратаке Эдуард Мусин забрасывает шайбу престижа для казанских юлбарсов. 6-1. Но радость гостей не была долгой. Уже через минуту Академия возвращает преимущество в 6 шайб. 7-1. Юлбарсы старались, стали больше атаковать, и это принесло свои плоды. Марат Хафизов забивает второй гол гостей. 7-2. Третий период, на удивление многих, стал мало результативным. Одна шайба побывала в воротах казанских юлбарсов. 8-2. Конечный итог матча. Студенты КФУ терпят разгромное поражение в своем первом матче в чемпионате. Евгений Алмазов, Амир Сабиров. Неделя спорта. От матча переходим к подведению итогов года. Награждением офлайн завершилась спартакиада «Юлбарс Онлайн». 17 декабря представители всех учебных подразделений Казанского федерального университета собрались в малом зале «Уникса», дабы чествовать победителей и призеров данной спартакиады. Вместе с ними в малом зале оказалась и наш корреспондент Наталья Жирнова, и сейчас она подробно тебе расскажет, кто стал сильнее в этой онлайн-спартакиаде.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 К слову, это единственное серебро для данного института. В остальных видах спорта студенты Мехмата стали чемпионами. В необычной для спартакиады компетенции квиз-викторина они становятся безоговорочными лидерами и забирают кубок.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 При подготовке и при участии поддерживали друг друга. И, конечно, наш, наш спорторг Юркин Юр, Сергей, он тоже сыграл немаловажную роль. Он всегда нас мотивировал, поддерживал. Вот, наверное, два фактора. Наталья Журдова. «Неделя спорта». А мы продолжаем нашу программу и тему награждений, тему подведения итогов года. Сейчас в, нее в студии появляется начальник отдела физкультурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич... Рад вас видеть у нас в гостях. Спасибо, Роман, за приглашение. Ну что, подведем итоги уходящего 2020 года в целом для спортклуба, для Казанского федерального университета, да и вообще в спорте в республике. По вашему мнению, как он выдался? Любой год, если рассмотреть, есть положительные, есть отрицательные моменты, но всегда нужно смотреть плюсы. Если смотреть в этом году, у нас есть довольно значимые достижения, есть те позиции, где мы сохранили свое положение или немножко шагнули вперед. Но если смотрим на результаты, то стоит отметить, что в этом году, в связи с пандемией, наш университет ну и, в принципе, весь мир спортивный мир столкнулся с новыми вызовами. Мы с этим, я считаю, справились. Uh, есть uh, направление, которым мы перешли в онлайн-формат, провели новые проекты в этом году, uh, пока это для студентов первого курса. Uh, очень радует, что uh, цифра довольно -таки серьезная у нас, у участников более 700 uh, студентов первого курса приняли участие. Uh, из офлайн uh, uh, спортивных мероприятий, uh, думаю, стоит отметить, что, uh, как и в прошлом году, и позапрошлом, Наши студенческие команды студенческого спортивного клуба «Казанские Улбарсы» очень активно и э, качественно провели отборочный этап, э, тем самым получили заслуженные путевки на суперфинал, который прошел в этом году в Казани. Э, достойно э, выступили. Стоит отметить, что э, настольный теннис в этом году у нас поднялся вверх, заняли достойное второе место. Э, э, Волейболистская женская команда заняла второе место. Шахматисты нас порадовали и футболисты первым местом чемпионами. Надеемся, что в дальнейшем у нас будут такие же места, подтянутся другие виды спорта. Надеемся на лучшее. Из других видов спорта, наверное, и для меня как руководителя команд и для нашего университета очень отрадно, что Сильное продвижение у нас было в сборных командах по спортивному ориентированию. Команда впервые выиграла в спартакиаду вузов Республики Татарстан, Получила право принять участие на финале Всероссийской универсиады. Это впервые для нас. Это очень большое достижение. Надеемся, дальше ребята будут двигаться и расти. Из тех побед, из тех достижений, которые у нас были в 2020 году, их было достаточно много, ибо вот сейчас просто перечисляешь и думаешь, вау, как же все-таки много у нас было в 2020 году. Какое более хочется выделить? То, что в чемпионате ССК Казанский федеральный университет стал первым, то, что в кубке ПФО по хоккею гилбарсы стали вторыми, или, может, на региональном уровне, то, что гонболисты наши вторые, студенческая футбольная лига тоже серебро взяли. Или же какое-то другое? Вот прям вот хочется выйти. Ну, я а... дело, это сложно сделать, но может все-таки найдется такое мероприятие. Любое достижение нашего университета, где мы шагнули вперед, я считаю, это а, из, а, одно из главных событий. да Добавлю, что у нас и а, футболисты, как на суперфинале АСК добились победы. Uh, стоит отметить, что они впервые в истории uh, в студенческой футбольной лиги завоевали серебряные медали. До этого мы поднимались только до третьего места. В этом году мы впервые поднялись выше. Uh, из uh, хоккейных достижений я еще раз отмечу это, это серебряный медали. Uh, Все-таки значимый турнир, uh, который котируется uh, не только в, в республике в ПФО, но и стоит в российском календаре. Uh, это серебряные медали. Ну и э, Всероссийское летнее университет, который проходит не каждый год, но э, туда нужно отобраться, э, там нужно показать высокие результаты для того, чтобы в дальнейшем э, завоевать медали. Ну что, Ж. большое спасибо за такой подробный рассказ достижений Казанского федерального университета в этом году. Огромное спасибо за приглашение. Напоминаю, друзья, у нас в гостях сегодня был Алексей Николаевич Ливанов, начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Казанского Федерального Университета. Ну что ж, с наступающим Новым Годом, увидимся уже в двадцать первом и будем продолжать успех Казанского Федерального. Несомненно, вперед, выше, быстрее. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше? Посмотрим. Впереди новогодние праздники и наша программа тоже на них уходит. Но, друзья, надолго не прощаемся. Увидимся с вами в январе. И обязательно следите за нашими социальными сетями и с сайтами universmotri.ru. Там будет много интересной информации по поводу студенческого и мирового спорта. Это была программа «Неделя спорта» и ведущий Роман Блинсков. Еще увидимся. До скорых встреч с наступающим Новым годом.